Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Школа рукоделия, и я Вика. Сегодня мы разберемся, как вязать стелечку на любой размер, маленькую, взрослую, детскую, мужскую. В общем, разберемся сам принцип и разберем, как ее корректировать, то есть как ее вязать на любой размер так первое что я вам хочу сказать вот смотрите средняя часть у меня 16 сантиметров в целом стелечка 24 сантиметра что это значит средняя часть это та часть, которую мы набираем цепочку изначально, когда начинаем вязать стельку. Она у нас 2 трети всей длины. То есть, если вся длина, вот как в моем случае, 24 сантиметра, то цепочка сама у меня 16 сантиметров. То есть, 2 трети всей длины. Если вы измерите ножку, какую стелечку вам надо, цепочку вам нужно набрать на 2 трети этого размера. Значит, набираем цепочечку. то есть таким образом мы вычисляем, сколько нам нужно цепочки. Я ниточку складываю пополам и набираю в моем случае 16 петель. Так, набрала 16 петель. В моем случае это 16 сантиметров, то есть одна петля у меня один сантиметр приблизительно. Начинаем вязание. Вот эта ниточка остается, вяжем основной нитью. Начинаем вязание со второй петли. Вот она первая петля, вторая петля. Вяжем столбиком без накида. наша последняя петля остается из нее мы вывязываем 3 1 2 3 петелечки. далее вот они вот наша троечка это будет мысик наш теперь вяжем напротив каждого столбика столбик без накида и возвращаемся в обратном направлении Так, вот смотрите видите напротив последняя петля и здесь вот у нас осталась вот это наша петля подъема вот она здесь мы напротив все провязали и из петли подъема мы вывязываем 3 столбика без накида 2 3 точно так же как и на этой стороне 3 и здесь вот 3 далее вяжем снова столбиком без накида до нашего мысика вот значит, наши три петелечки. доходим до них вот она первая вторая третья и с каждой вывязываем по 2 петли 2 2 и 2 и вяжем столбиком без накида далее снова возвращаемся до конца до следующего угла точно так же вот видим наши три петли и с каждой мы вывязываем по 2 1 1 2 2 2 2 далее вяжем столбиком без накида ровно теперь смотрим вот где у нас было добавление видите от последнего добавления вот две петли сюда отсчитываем 5 петель 1 2 3 4 5 и начинаем вязать столбиком с накидом 1 2 3 четыре пять вот они наши пять столбиков из вот эти, вот этого мысика раз смотрите раз два три наше добавления предыдущие из каждой петли вывязываем два столбика с накидом два раз Два, вот она. Раз. Два, вот она. Раз. Раз. всего у нас 6 добавлений 1 2 3 4 5 6 вот они наши добавления 4 5 6 далее вяжем 5 столбиков с накидом 1 2 Три, четыре, пять. И продолжаем столбиком без накида. Вот, до нашего полукруга, до нашей пяточки. Если вам нужна женская стелечка то на этом мы можем закончить она готова или детская вот этой ширины для детской стелечки достаточно и для женской вот вот это три ряда и все наше вязание но если вам нужна шире стелька, либо мужская стелька мы еще провяжем один ряд если нет вот здесь вот мы заканчиваем как заканчиваем я покажу далее так Доходим до нашего полукруга. Одно добавление. Одна петля. Второе добавление. Одна петля. Третье добавление. Вот. И далее вяжем ровно. Три добавления. Раз, два, три. Через одну петлю. Далее вяжем ровненько столбиком без накида. Доходим до нашего мысика. И делаем добавление. Вот. Один. Две петли, два столбика, две петли, два столбика, две петли, два столбика. петли смотрим добавление наши 1 2 3 4 4 добавления по большому нашему окату и далее до конца ряда опять вяжем столбиком без накида ровненько довязываем до конца ряда и здесь вот ниточку Обрезаем, вытаскиваем. Теперь проводим вот в эту петелечку предыдущую. Продеваем крючочек, вытаскиваем нить. Так, теперь сюда в петелечку. Вытаскиваем. Равняем. Это нам нужно для того, чтобы была как бы непрерывная вот эта косичка, чтобы мы потом аккуратненько это все обработали. Вот она, видите? Непрерывная косичка. Ниточку здесь продеваем, фиксируем. И все, наша стелечка готова. Вот вот такую вот стелечку вы можете связать на любой размерчик ваших домашних. Такую, какую вам понадобится. Размер такой, какой вам нужен. Ну вот и все. А с вами была Вика и школа рукоделия. Всем пока-пока.